день, уважаемые партнеры! Сегодня я вам покажу, как можно пополнить свой счет GMMG через ваш кошелек AdvoCash. Пользоваться мы будем нашей биржей, по-другому это пока невозможно. Но давайте приступим. Первое, что вам нужно сделать, зайти в свой кабинет в GMMG. Обязательно заводите деньги изначально в матричный кабинет. Матричный, деньги, которые находятся в матричном кабинете, вы можете спокойно ими пользоваться, вы можете заводить, выводить в любой удобный для вас день. Если же вы заведете в инвестиционный кабинет свои деньги, а хотели оплатить площадки, то вам придется ждать пятницы, чтобы перевести свои деньги с инвестиционного кабинета, на матричный. Итак, первое правило. Обязательно заходим изначально в свой матричный кабинет. Я хочу пополнить свой баланс на 10 долларов. Для этого перехожу в финансы и нажимаю пополнение счета. Когда мы переходим к выбору платежной системы, то понимаем, что у нас здесь есть только Perfect Money. AdvoCash USD доступна только на бирже. Поэтому для того, чтобы перевести на свой баланс деньги, нам нужно зайти в нашу биржу. Возвращаемся на главную и находим во, второй, во втором ряду Криптовалютная биржа GMMG Exchange. Нажимаем вход. И сюда мы вводим свой логин и свой пароль от входа в GMMG. И вы попадаете на биржу. Теперь что же вам нужно сделать? Для того, чтобы завести сюда деньги, вы выбираете, что вы хотите сюда завести. Доллары, евро. Я хочу завести сюда 10 долларов, соответственно, я когда нажимаю на доллары, то у меня получается и два квадратика, плюсик и минусик. Я нажимаю на плюс. Выпадает вот такое меню, сумма пополнения 10 долларов. Выберите платежную систему. И вот здесь уже я выбираю Advanced Cash USD и подаю заявку. Далее выходит вот такое окно. Здесь ничего не меняем. Нажимаем ⁇ Подтвердить ⁇ И далее уже по порядку. Способ оплаты. Нажимаем ⁇ кэш» И вас перебрасывает в кабинет «Эдва кэш». Нужно ввести свои контакты. Обязательно вводите пароль от Эдвакэш. И нажимаете ⁇ Войти ⁇ Да, вы видите, что здесь 10 долларов. Заказ. Оплата с кошелька 10 долларов. Продолжить. Платеж осуществлен успешно. Продолжить. Переходим на биржу JMT и мы видим, что деньги поступили мгновенно и без какой-либо комиссии. Если мы сравниваем с Perfect Money, то чтобы перевести деньги с Perfect Money на счет JMG, на верифицированном аккаунте с вас снимут 0,5%. Если же аккаунт не верифицирован, с вас снимут 1,99%. Это будет ваша комиссия. С AdvoCash через биржу мы заводим деньги без комиссии. Это очень большой плюс. И теперь я хочу перевести деньги с GMMT на свой счет. Нажимаю «минус». И выходит вот такое меню. Кабинет GMMG. Да, вот мы можем посмотреть, куда. Если внешний перевод, то перевести на счет. А так как нужно пополнить кабинет, то мы оставляем кабинет GMMG. И обязательно нужно выбрать, в какой кабинет вы хотите перевести. В «Инвест» значит вы планируете сделать инвестицию. Если вы делаете, выбираете Матрикс, то, естественно, вы хотите пополнить площадки. Заводите изначально всегда в кабинет GMMG Матрикс. Сумма 10 долларов. Перевести. Успешно перевод выполнен. Ок. Теперь нужно вернуться в кабинет GMMG и увидеть свои деньги там. Вот я захожу в свой кабинет и вижу что сумма баланса увеличилась на 10 долларов. Давайте теперь посмотрим финансы. Вот, Когда мы нажимаем на историю, вот деньги поступили мгновенно. Вот так легко и просто можно пополнить свой кабинет с помощью AdvoCash без каких-либо комиссий. Надеюсь, моя инструкция была для вас полезна. Если останутся какие-то вопросы, все мои контакты находятся внизу. Если у кого-то еще не зарегистрирован кошелек AdvoCash, ссылочка тоже будет внизу под видео. Регистрируйтесь, пользуйтесь и, конечно же, экономьте свои честно заработанные деньги. С наилучшими пожеланиями и до новых встреч!